Подпишись на канал, сколько дальше можно скучать? Поэтому нажимай колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Вы заебали, кроме оба? Да, сэр. У меня все повторили сегодня. Они, Они. хватит несли всякую чушь. Ты будешь наказана до завтра. Ну почему? Мы слушаем музыку, а чего ты полный? Ватя, мы все вчера бухали и слушали музыку. За блядь, заебал слушать и все. Люблю и об этом. Я слишком.